Дорогие россияне, рад поздравить вас с уходящим Новым Годом. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить одного человека по просьбе Евгения Зайцева. Евгений, желаю тебе крепкого здоровья и долгих лет жизни. Не покалечься, держа в руках автомат. В этот день рождения я хочу пожелать тебе самого наилучшего и Майк, также стать президентом. Дорогой Евгений, Женек, Женечка, Пфф. дорогой Евгений, прошел ровно год с тех пор, как ты повзрослел и понял, что армия неизбежна с этим долгожданным праздником. Пусть а, он принесет тебе много радости и веселья и ты все-таки пойдешь служить вооруженные силы российской федерации та -да, та да